Хай! Подписывайся на мой канал, включай колокольчик, Пай... ставь палец вверх. <coughs> Обзоры отзывы тебя приветствую. снимаем на камеру Nikon L820. Кстати, оказываю платные услуги по фото-видеосъемке. Оплата договорная. Могу оформить в формате DVD или, или на вашей флешке полиграфии с, с нанесением печати на диск. Оплата договоренная. Так, вот мне попросил... Я вот продаю диски. Вот фирменный раритет. И сейчас я буду производить... Производить фото... Фу. нам нужно... тут саляпинки на диске есть. Сейчас я буду производить фото... фотосессию этого диска. Я включил специально макро режим. Так, музыка эта играет моя. Я еще пишу музыку, создание, кстати, роликов рекламных с нуля. С вашими материалами. Если вы в Харькове, то я могу сам выехать, сфотографировать на видео, снять нужный материал. Оплата договоренная, да. Конечно, за ваш счет. За свой счет я к вам ездить не буду. Или, либо вы можете фото-видео предоставить в отличном качестве, конечно, лучше, потому что от этого будет зависеть качество вашего ролика. Я в туфту делать не собираюсь какую-то. Вот, ну все. Сейчас будет фото-видео. Фотосессия сейчас будет, смотри, то не проснулся с утра. Ха -ха. Все, пока-пока, подписывайся на мой канал, включай колокольчик, ставь палец вверх.